Курите? А? Сон разгоняет. Эх. Едешь, едешь. Качаете, качаете. Когда сельпо ограбили? Сельпо? Да так дней пять тому назад, вы понимаете? Все было тихо. Только товарищ Бур все чего-то боялся. И вдруг сельпу ограбли. Басмач опять зашевелились. А чего он боится? Странный человек. Три месяца тому назад ее к нам прислали. Хороший командир, смелый. И вдруг чего-то стал бояться. Да, я понимаю, у нас тяжело работать. Корб, басмач, контрабанда большая. Дайте я вам помогу. Пожалуйста. Вот видите, как здесь поступает с женщиной, если она изменяет мужу. Покомься, пожалуйста. Шпалов. Буров. Как доехали, спокойно? Да. Ну, прошу. Сюда. Здравствуйте. Куда нам? Сюда, прошу, сюда. Mm -hmm. Ну, что ж. Это хорошо, что вы приехали. Как дела в управлении? Да дел много. Вы сейчас партии? Да, с шестнадцатого, а что? Это хорошо. Хорошо. Садитесь. Курите. Спасибо. Устал я что-то. Рано серьезные? Да пустяки. Рапорт, может, читали? Читал, там многое непонятно. Мне тоже непонятно. Это мой рапорт писал. Вы давно в этих местах? Да, до революции я здесь жил. Воевал. А я питерской. И ни черта не понимаю. Простите, чего не понимаете? Народу здешнего. Обычиев. Босмочи. Вы знаете, что такое босмачи? Но в Питере тоже были свои босмачи. Обыкновенная контра, что тут не понять. И нет. Я уверен, что в комендатуре что-то происходит. вот постараемся вместе понять. Надо кое-кого проверить. Кого именно? Например, Пироженко. Это что, он полит? А вы чего удивляетесь? Вот поживет, тогда посмотрю, как удивляться будете. Ну, ладно. Отложим этот разговор до завтра. Вам с дороги отдохнуть надо. Ну, что ж, завтра так завтра. Пожалуй, все. Ну вот, собственно, чем богаты, тем и рады. Mm. Саламатись, саламатись, пожалуйста. комнаты я для вас освободил. Mm -hmm. Прошу. Так, подождите, как-то неудобно. Пусть вас от не волнует. Он сам решил перебраться. Вот как почему? Да, собственно, причины сказать не могу, но еще до вашего приезда он говорил о том, что переберется в другое место. Прошу. Благодарю. Вот это моя обитель. Мы же здесь все холостяки. Вот и стараешься маломальски создать уют. А это все, что осталось у меня от Петербурга, э, Петрограда. Мой дед. И я с братом. Моя мать. Отец. Кадровый офицер. Был. Я ведь и сам из военспецов. Коньяка хотите? Контрабанды. Японские. Нет, спасибо. той кто идет документы кого вы охраняете квартиру товарища коменданта зачем кто приказал взводный Наше дело маленькое. Приказали, стоим. Чертовщина какая-то. Ах, это вы? Проходите, пожалуйста. Надо было пропустить товарища полномоченного. Виноват, не знал. Виноват, не знал. И никого больше. Чай пить будете? Можно. Кстати, а зачем вам часовой? Раз стоит, значит нужно. Кому нужно? Мне. И не без основания. Кстати, зачем вы сюда пришли? Вы же хотели мне что-то сообщить насчет помполиток. да-да. Я как-то уезжал и запечатал дверь. Так вот, когда вернулся, печать была сорвана. И в комнате что-то искали. Вы всегда двери запечатываете? Да нет, только в последнее время. А при чем же здесь пироженка? А я сразу после этого к нему и увидел у него на подоконнике картон с сургучным оттиском. Ту самую, что висел у меня на двери. И только поэтому я должен его проверять. А что, разве этого мало? Я что, это сочинил? Придумал? Да нет, я уверен, что за мной следят даже здесь, в комендатуре. Может быть, даже сейчас. Да. Дело темные То-то и оно. Меня хотят убрать во что бы то ни стало. Ну, попробуем разобраться. Так я, пожалуй, пойду. Всем лучше. Уеду в Питер, и ну вас всех. Разбирайтесь. Еще что у вас? должен быть список личного состава. Сейчас. Товарищ, добавил. Да. Я вас слушаю. Посмотрите здесь. Хорошо. Посмотрите. Вас там ничего не нашел. Ну, значит, я его дома оставил. Такие вещи хранят в сейфе. Ну, не учить, не учить, не учите. Вот примите комендатуру, тогда командовать будете. Пойдемте. Идемте, идемте. Ну. Что, он всегда такой? Нет, товарищ комендант. Наверное, ему тяжело расстаться. Как казарба? Ничего хорошая казарба. Еще бы. Конюшня, лошади, шесть больных. Второй взвод. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. боях с басмачами были? Приходилось. Здравствуйте. Сапоги все-таки надевать надо. Жалко. Мне не них все ходить, доходить. Да ходить. Товарищ Архипов, Ух. прошу сюда. Наш мной пошел... Тут ты, черт, не выговоришь. По особой части. Здравствуйте. Архипов. Надеюсь, сработаетесь. Как понимаю, новый комендант? Да. Очень приятно. Там боеприпасы, снаряжение и все такое прочее. Конюшни, лошади. Ну, да это я уже говорил. Ну, давайте, давайте. Чего тянете? Здесь мастерские. Там комната отдыха, библиотека. Правда, книг нет. Не привезли. Ну, ничего не все сразу делается. Кухня. У нас готовят что надо, товарищ комендант? Хороший плов. Отличный бешкормак. Очень да -да. хорошо. <связь> да. Это слишком велик не надо. А интереснее бы что-нибудь. Вот это мне нравится. Да, Пожалуй, я его возьму. Сколько ты хочешь? Сколько? Сколько? сколько? сколько? Да вы с ним не торгуетесь. Пять рублей. <связь> Товарищ начальник, торгу отобрали. Там Анаша, хозяин избежал. Какое будет приказание? Скажешь начальнику милиции, чтоб зашел ко мне в комендатуру. Есть! Yes. что действовать нужно решительнее. Ведь ваш предшественник, товарищ Буров, был новичок в этих местах. А здесь граница на носу. Никаких нервов не хватит. А вы сами давно в этих местах? Нет, только год. Я воевал на Дальневосточном. Кстати говоря, вы там не были, мне что-то ваше лицо знакомо. Нет, я местный. Я в Ташкенте вырос. Полит. Вы давно служите в этих местах? Уж второй год моторюсь по этим горам. Mm. А доктор в поселке есть? Какой доктор? Один был и то басмасы зарубили. Доктора нет, а мулла есть. А вы знаете, я мог бы стать доктором. Вот война и революции помешали. Mm. По какой части специализировались? Зубной врач. Смешно? Да нет, почему же. Ночи? не думаю на них не похоже также стреляли в бурова выходит кто-то их предупредил что мы выступили об этой поездке знали только садобаев ланской вы и товарищ архипов и вы разумеется получается что кому-то мешают комендант чушь какая-то нет не чушь стреляли то в вас так, прошу разрешить задержаться еще на пять дней. Так, так, так. Еще на пять. Черт бы тебя побрал! А... Будь ты ЛАДНО. стала не голова, а сплошная шишка. Каждый день стукаюсь, вырублю эти косяки к бесовой матери. Зачем звал? Да дело-то пустяшное. Вот, посмотри. Одна и та же рука писала. Похоже, очень. Похоже. Это что? Шпалов писал? Позволь, позволь. Неужели Шпалов писал? Выходит? Да не может быть. Да. Все может быть. Но если это подделка... Ха, чисто сработано. Погоди, погоди. Но ведь Шпалова прислала главное управление. Вот я туда и пошлю эти записки. Пусть проверит специалист. Бастанкул воюет с 18 -го года. Хитер имеет определенный военный талант. Сын волосного правителя, Грамотен, хорошо знает русский язык. Отвезешь оружие в Черобат, как договорились. В драку не вязываться. Через неделю мы должны встретиться здесь. На мелкие отряды разбивайся. На мелкие. Терга. О, Эйлина, начальник кайдая? Начальник кайдая? вот он, вот он. Чел, дождь начальник, басмаршалар, меннатым они уходят. Уходят мелкими отрядами. Просите, Дыхкан. Может, они дадут коней? Хрен редкий не слаще. Босмачи отбирают, мы отбираем. Мы не отбираем, а просим. Если просим, значит, не дадут. Несознательный еще народ. Ладно, попробуем. да Аганьдар. от коррек безги откоррек же без руды куб джекенды колалабайса угу на это Алса. Эртен, башен Алат, Ну, неужели дихань? Боят скорбаши, а? Аганьдар, кинешь метке? Жардам. Бюру ну, калай барсен вирбы. Кинешь Тонкултовод отряд. Что они говорят? Говорят, что советская власть в городе, а бастонкул везде. Забрать лошадей! И точка! Нельзя, не позволю. Да у меня конь едва держится на ногах. Нет времени для церемоний. Да поймите же вы, наконец, если мы заберем коней, у Бастанкула прибавится еще сотня джигитов. Бисовы дети. Не для курбаши стараемся. Ну так что же. А для советской власти. Значит будем догонять пешком? Значит будем догонять пешком. Товарищ начальник, здесь вы ничего не добьетесь. Они боятся хорбаши. Я вам помогу достать лошадей. Небось, Буров говорил про картонку с Сургучом от его двери. Говорил она на моем подоконнике оказалась. Говорил. Больной человек. А картонка действительно на моем подоконнике валялась. Может, подложил кто. Может. То-то и оно. Самому интересно. А вы, извиняюсь, с какого года в партии? Буров меня тоже об этом спрашивал. С 16-го, а что? А, ничего, я так. Задержаться у нас решили. Решил. Проезжайте я сейчас. Эй! Хап-черай Донбас, Мачгор Невдя! Эй! Хап-черай Донбас Мачь Чего это он побежал? А ну-ка! А ну пошел!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 Мы контрабандисты. Мы. Четкин раз гюмиш акча. Алджактан наша. Мене тёрт палам бар. Он говорит, не басмач. Он контрабандист. За границу золото, дорогосценность. Оттуда наша. У него четверо детей. Калгандар гадят в этом месенден. Куда ирсы, бельвен, бельвен, меналарды. Он клянется, ничего не знает абсолютно. Курбаши Бастанкул. Известно тебе такое имя? Курбаши Бастанкул даст така Бельгюлю Ого. Да. Где он теперь? Алгайда. Албашка отряд Тармянгеткен. Он с другим отрядом удрал. Куда? Хайда. Он ничего не знает. Видишь? Так, понятно. По-моему, он все-таки знает, куда ушел Бастанкул. Наверняка. Ну ничего. Завтра допросим еще раз. Хорошо. Уведите его. Ну как? Все в порядке? Все в порядке, товарищ, полномоченный. Mm -hmm. Что ли, не чаю? Вот сукин кот. Я ему покажу, как спать на посту. Эй! Товарищ комендант! Убили пленного и часового! Это уже не шутки. Когда я выходил во двор, все было в порядке. Тут минут 15 тому назад мы с ним разговаривали. И ничего не заметили? Нет. Убийство произошло несколько минут назад. Он еще теплый. Во двор выходили я и вы. Двое. Значит, еще кто-то выходил. Третий. Сорисали пленного и часового. Ай-яй-яй. Совсем был молодой. Какие заботы привели к нам Высокочтимый? Есть одна забота и очень важная. Близится время действия, новой экономической политики приходит конец. Наши надежды не оправдались. Надо собирать силы. Мы сможем вести борьбу, если нас поддержат Дихкани. Дихкани пойдут за Аллахом. Есть слухи о коллективизации. Будут отбирать скот, землю. Собственник поднимется на борьбу. Будут сотни тысяч джигитов тогда их нужно повести за священным знаменем аллаха короче деньги оружие руководители. вот что вы должны сейчас готовить мы это делаем надо быстрее времени ждет Трудно. Советская власть окрепла. Стало много войск. Вся червень с ними. Не думайте, что мы только говорим. Вы знаете, какую территорию контролирует местная комендатура? Нет. это территория равна англии. В комендатуре есть наш человек. Он себе очень подозретелю. А что еще? Да, товарищ начальник. Сегодня ночью Баимакул собирается перейти в границу. Вы его знаете, я вам показывал его. Мне сообщили об этом мои люди. Большая контрабанда у него. Имейте это в виду? Хорошо, спасибо. Хоп, ну я пойду. Иманкулов, оставайтесь здесь. Что случилось, товарищ а, начальник? Что так, случилось? Что там у нас, начальник? Начальник. ребята? Тюки Аллах свидетель, я ничего не знаю. Что, что там у нас? Начальник? Что вы хотите от меня? Что такое? Что вы от меня, «Опи начальник? Нашел, начальник? Что? Опи? Что? <скохи> да. Я ничего не знаю, товарищ ну, начальник. Со мной. Я ничего не знаю. Проверяйте, Что ребят, вы хотите от, от меня? что вы Понятно. Я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Что вы хотите от меня? Что вы хотите от меня? Что это такое? Э -э, чай! Чай, чай. Ети, черт вас возьми! Вот еще! Ребята, ребята, уносите тюки отсюда! Тюки уносите отсюда! Совсем уносите! Так, проверяйте, кто занимается. Проверяйте. Уберите женщину отсюда. Женщина, уберите отсюда! Скорее, уберите же ее! Так, тихо! Отвечай! С кем собирался перейти границу? С махмутбаем С Когда собирался перейти границу? Когда? Отвечай, а перестреляйся как собак. Второй ночь! второй ночь, товарищ начальник! Второй ночь! Понятно, оставьте женщину в покое. Собирайся, покажешь где. Шпалов проверил дела всего личного состава. И тем не менее, в комендатуре орудует контра. Стрельба в Бурова, в меня. Теперь кто-то предупредил контрабандистов. Палов не мог убить пленного и часового. Он знал, что я не спал и видел, как он выходил во двор. Дело тут вот какого рода. Так вот, четыре года назад при разгроме банды Мадаминбека я подписал приказы к расстрелу людей, особо отличившихся в зверствах. Я видел тогда этих людей мельком. Но в первый же день, когда я сюда приехал, мне показалось, что одного человека я тогда встречал. Сразу видно, что Параська Галушки делала, все ворота в тесте. А кто же это? Договорить как-то неудобно. И так всех подозреваем. Я вот хожу и думаю, видел его или нет. Но ведь тех людей расстреляли, это точно. Или, может, убежал? Всех подозреваем. Скоро сами себя подозревать будем. Это все Буров начал. Ай, вы считаете, что Буров не прав? Абис его знает, прав он или не прав. Но так тоже нельзя. Как мы теперь работать будем? Войдите. Вы? Я проходил мимо. Не помешал? Нет. Чаю хотите? Можно. Проходите. Пожалуйста. Прошу. Прошу. Жарище. Да, нестерпимо. А что это за маскарад? Да, просто так, для дома. Один друг дал. На память подарил. Mm. Кстати, не знаете, где Ланской? Нет, не видел. Вот никак не могу его найти. Спасибо за чай. Не за что. Пойду я. Угу. А вы здесь, я смотрю, неплохо устроились. Ну ладно. Товарищ комендант, вам срочный пакет. Шпалов, что случилось? Сюда, скорей! В чем дело? Хипа убили. Что? Ножом. Убили под самым носом. Трифонов! Немедленно перекрыть все ворота! Оцепить комендатуру! Взвод! Ружьем! Товарищ полномоченный. В комендатуре ничего подозрительного не обнаружено. Так, убийство произошло совсем недавно. Кто-нибудь заходил к Кархипу в течение. Ну, от последнего часа. Кажись, полчаса назад заходил начальник бангруппы. Садобаев? Да. Вы не ошиблись? Нет. усы это его за версту узнать можно. Да, он во двор въехал. Я ворот за ним запирал. Это точно? Да. Он на орлике ехал. Я ж не слепой. Идите. Есть. Да. Ищи ветра в поле. Ну кто бы мог подумать. Фу ты, елки, палки. Так, двое остаться здесь. Будем искать по городу. Двое остаться здесь. Ну так что... Товарищ Уполномоченный, да что это такое? Объяснись это вы, наконец. Объяснять будете вы. Где вы его взяли? Пришел домой. Как это? А вот так. Пришел сам. Казак удалой. Где вы были до 4 часов утра? Это мое личное дело. Скажите, где вы были до 4 часов утра? Сядьте, Садобаев. Я же вам сказал, это мое личное дело. Но это теперь уже не ваше личное дело. Так где вы были до 4 часов утра? Я же вам говорил, это мое личное дело. Послушайте, Садыбаев, все думают, что вы убили Архипова. Что? Нет. Я его не убивал. Когда был убит Архипов, бойцы говорят, что видели вас в комендатуре. Под вами был Орлик. Что вы на это скажете? Да, я был в комендатуре. Только ненадолго. По приезду Орлика сдал, а сам пошел к женщине. Ну а халаты да зачем? В городе живет одна женщина. Полгода тому назад умер у нее муж. Вы же сами знаете, что здесь делает с женщиной, если она изменяет мужу, даже мертвому. Халаты ДОПа зачем? Как-то однажды я заметил, в городе следит за мной один человек. Поэтому пришлось мне изменить одежды. И на базар я купил ДОПу, и халат. Ну а почему сменили квартиру? Ну как вам сказать? Чтоб глаз не бросались. Мои частые отлучки. Да. Все логично. Ну вот что. Вам придется отвезти нас вдове. Вон там постель лежала. А вот тут вот, вот, вот, чашка стояли. Ну, а еще что-нибудь было? Да, было. Что? Вон там он в сундук стоял. Его тоже нету. А в той комнате старушка спала. Да не шуми-то, Тихо, тихо. Ты не кричи. Нет, я буду кричать. Буду. Ее тоже нету. Это было ваше единственное оправдание. Единственное. Вы-то мне поймите, ее надо найти. Найти ее надо. Пришел приказ из Ташкента. Мне велено вас туда доставить. Вы понимаете, чем все это может кончиться? Поверьте мне. И они сколько не виноват. Да я-то могу поверить. А вот поверит ли там, Ах, если бы нашлась эта женщина? Скажите Садобаев. Да. Ее могли похитить. Да. Я вам сочувствую. Начальник. У меня есть к вам один разговор. Если хотите попасть в вашу бастанкулу, чай найдите. будем разговаривать. Что вы Что, тоже чай, да? А ты знаешь, что за это полагается? Так, где будем разговаривать? Идем, идем, идем со мной. Идем. Ну. Напей. Пей. Рахмат. Ты же умный человек, ты понимаешь, что за это полагается, вот за торговлю опиумом. Так вот, мне нужно попасть в Курбаши Бастанкулу. Завтра же. Тогда я никому не скажу, что у тебя здесь видел. Согласен? Так. Не вышел разговор. Ну что ж, я завтра же должен тебя арестовать. И мастерскую твою опечатать. Вот так. Все. Обязательно нужно попасть в курбаши. Да а нет, я один поеду к нему без оружия, ясно? Начальник из Ташкента потребовал, чтобы я его свел с Курбашей, И мне пришлось дать ему проводника Сказал, что арестует Пусть едет, об этом Курбаши и сам знает дети есть трое джигитов ну а зачем спрашиваешь начальник они маленькие немать мочи угу. это хорошо стрелял мимо потом не смог он был очень осторожен никак не мог не бейте меня сын гиены мне стыдно что у меня такой сын стыдно собирайся а маленький этот человек был моим гостем у него есть дела за границей Я деловой человек и хотел бы иметь гарантии. За успех дела отвечаю я. Через два дня отвезешь этого господина в горы. Не купите ли у меня одну вещь? Там за границей сможете распорядиться ею по своему усмотрению. Покажите. Я покупаю ее. Эту женщину никто не должен видеть в поселке. отцабель напал на кишлак не знаю а где же ваш шпалов значит он видимо еще не добрался до бастан ну почему вы ему так доверяете а вы нет не знаю теперь меня мучат сомнения меня тоже мучат сомнения Чем пришел, Шпалов? Есть разговор к тебе, Бастанкул. Какой может быть разговор у бандита Бостонкула с красным начальником, а? Может быть. Разговор, Бастанкул. Оп! Слушаю тебя, Шпалов. Кстати, по дороге в меня стреляли. Пробили фуражку. Еще бы чуть-чуть и... Наши могли стрелять. Мои люди не могли стрелять, Шпалов. Курбашиба Станкул держит свое слово. Я верю, ты... Хороший Курбаши, умный. М -м, льстите, начальник, льстите. Да нет, я не ось, ты ведь меня знаешь. Откуда? Ты был в отряде Курбаши Гаипа. Попал в плен, потом бежал. Я помню тебя. Хорошая память, добрый советчик в деле. Ты все такой же, Шпалов. Скажи, Бастанкул, а помнишь ты, сколько сабель было у Гаипа? Нет. Полторы тысячи. Все знаешь. Вся. А у тебя? Продолжай, начальник. У тебя сколько сабель? 160. Ты видишь разницу? Хорошие у меня джигиты. Отличные джигиты. Послушай, Бастанкул, ты же знаешь, в России против советской власти воевали такие курбаши, как Юденич, Деникин, Колчак. У них же было более 30 тысяч сабель. У каждого. Так неужели ты думаешь победить советскую власть вот со своими... Послушай, Шпалов, скажи мне честно, Зачем ты приехал? Я понимаю, ты можешь не верить мне, Курбаши. Но ты должен, должен поверить той власти, которая под таким джигедом, как твои, сотням, тысячам, дала землю, кровь, хлеб, свободу. Она дала им то, чего раньше добивались ценою крови, путем бессмысленных жертв. Что еще? Ну скажи, разве тебе твоя власть досталась просто так? У тебя же отличный Джигит, я вижу, посмотри. Ишь ты, так зачем же зря проливать кровь таких людей? Mm. Вот куда ты гнешь. А? Джигиты? Хорош дипломат. Хорошо. Я должен поговорить с джигитами. Ты остаешься моим пленником. Все, что ты говорил, еще не доказательство для меня. Плохие новости. Высокочтимый Шан и Дервиш велели передать. Курбаши Бастанкул с отрядом двигается к городу. Он оказался совсем плохим, Курбаши. Передайте человеку из комендатуры, пусть Курбаши Бастанкула покарает Аллах. обманул в ту ночь он был у женщины ее действительно выкрали хотели с контрабандистом переправить за границу но караван утолст перехватит вы разговаривали с женщиной нет к сожалению женщина была убита во время пристрелки захвачена 14 человек когда они прибудут меня через два их ведут от самой границы Жалко, что так получилось с женщиной. Садобаева об этом не говорите. Хоп. Меня сейчас волнует Шпалов. Допустим, арестованные что-то знают. Опять ждать два дня. нам едут не стрелять я сейчас к ним выйду Товарищ не надо, все же враги. Я не хочу лишнего кровопролития, не стрелять. разрешите обратиться. Вольно докладывайте. Комендант Лоцкой просил передать, что все в порядке, не беспокойтесь. А что ж в порядке, чтобы я не беспокоился? Засада готова, ждут. Это все? Да все, товарищ Памполит. Да, еще забыл. По дороге видел двух киргизов, вроде бы Дихкани. Стали поздравлять меня, говорят, русский солдат хорошо, война конец. Это почему? Среди них прошел слух, Курбашиба Станкул со всем войском сдаваться идет. Вот как? Да врут они, товарищ Помполит. Все они заодно. Поверяй Садобаеву, и то... Разговорчики, все заодно. Перед Садобаевым нам всем еще стыдно, может быть, будет. Ты говоришь, у них все там готово? Три пулемета замаскированы. Невальный коня! Get in. Кто приказал стрелять? Не знаю, товарищ Памполит, нам приказал комендант. Где Не знаю, где-то здесь. Сын Турисунбе Бахануа, Колета Нербеля, Чтобы станку? Сдаваться или нет? <говорит> Теперь вы убедились? В чем? Да в том, что шпала враг. А может быть... Вы что? Серьезно считаете, что они приехали сдать оружие? А почему нет? Да потому, что первый выстрел был с их стороны. Сингиены. Ты говорил, что не хочешь кровопролития. Вот как верить красному начальнику. Вся советская власть такая, а? Саибланского не зря мне говорил, что ты нечестный человек. Шпалов, ты думаешь, я тебе выдал тайну? Эта тайна уйдет с тобой вместе, в могилу! Известно, что ты собираешься сложить оружие. И он устроил засаду. Поверь мне, Бостанкол. Хоп. Выезжаем завтра на рассвете. Его запрете в сарае. Головой отвечаешь. Подожди, подожди, подожди, курбаши! Подожди, я ехал к тебе с честными намерениями! Они хотят тебя уничтожить! Тебя хотят уничтожить те же, кому ты служишь! Они хотят тебя уничтожить! Ой, Зачем ты ударил его? Просто так. Просто так. Просто так. Умоляю вас, то не бьют. Не стреляйте. Умоляю вас, не стреляйте, не стреляйте. Умоляю вас. Ты один? Когда и здесь опасность встречаться. Она да была дома. Нет, было именно здесь, старый осел. Твои катарбандисты завалились на границе. Сейчас их везут в комендатуру. О, Аллах, я пропал. Нам надо бежать. М? Только уйдешь ты один. У меня здесь еще много дел. Ты меня понял? Сука, сын! <плышен> с кем ты шутишь? Какой деды, вами посидеть. А это ты? Садись. Слушай, я туда схожу. Пригляди за русским. Только смотри, не упусти. Смотри. Алина, не имбегем, Алла не имбегем, не ангун Приказ о том, чтобы Шпалов прибыл с арестованным Садобаевым в Ташкент, пришел несколько дней тому назад. А Шпалов не прибыл. Что это самоуправство? Садобаев не виновен. Вы то откуда это знаете? Очевидно, я знаю то, что неизвестно вам. Ну-ну. Mm -hmm. И потом. На предварительном допросе арестованные контрабандисты, которых взяли на границе, подтвердили, что Садобаев говорил правду. Среди них действительно была женщина, они ее выкрали. К сожалению, женщина погибла в перестрелке. А где Шпалов? А Шпалов ушел за границу с остатками банды Курбаши Станкула. Шутите? Хотел бы пошутить. Шпалов. Сказал, что он хочет договориться с Бастанкулом о мирной сдаче, чтобы избежать кровопролития. Вот так Шпалов. Подождите, я еще не кончил. Я все время не хотел его отпускать. Я чувствовал что-то. Но Шпалов и товарищ Помполитно стояли. Шпалов уехал, а через день банда налетела на кишлак, разгромила его, сожгли школу, убили много мирных жителей. Я, как комендант, должен был принять меры. Я устроил засаду. Бою банда была разгромленная. Но Шпалов с остатками банды Курбаши ушел. Бойцы преследовали их, но бесполезно. Так вот, среди этих джигитов было Шпалов. Я этого не видел. А я видел другое. Завтра допрос арестованных. Да, чуть было не забыл. Вы получали пакет из управления насчет этих записок? Нет, каких записок? На записок Шпалова. Эксперт дал заключение, что это липа. Подчерк подделан. Эти записки пропали, когда убили Архипова. Вот они почему убрали его. Значит, кому-то было нужно, чтобы мы подозревали Шпалова и дальше? Скорее, черт, побери, скорее! Ну, поживей, поживей, поживей! Деланской! Там где-то! комендант, за время моего дежурства ничего не произошло. Отлично. Скажи, пожалуйста, а как у нас есть конь под седлом? Конь? А вон тарабан стоит. Где Ноской? Шпала. Шпал, голуб, откуда тон Потом, потом, к Где к Где Только что вышел, к себе пошел. Дай нога. Скорее дай нога. Это он убил Архипова. Скорее дай нога. Скорее. Он? Он, черт бы его попрял. В Астанкун его выдал.